Ну что скажу, друзья, новые песни, как всегда. Итак, поехали. Не дайте грязь тот, кто климит нашу Россию. Не зная, что на самом деле все не так. Заканчивайте лучше эту истерию И сделать нужно ко мирной жизни один шаг. Россия полностью всегда за мир стремится. Не враждовать с Россией нужно, а дружить. По-мирному уже начать договориться И просто-напросто без крови нужно жить Мы верим, что придет однажды это время Закончится все это, и народ вздохнет Мы все за мир, и воевать никто не смеет и пусть хранит весь мир один, лишь только Бог Мы верим, что придет однажды это время Закончится все это и народ захнет Мы все за мир и воевать никто не смеет И пусть хранит весь мир один, лишь только Бог за много лет народ так очень натерпелся. И вот отдушена Россия, как глоток, Сквозь облака весенним лучиком прогрелся. Первый весенний и земле новый росток. Реальность, может, будет от переговоров. За мир переговоры будут только впрок. Устали большинство от лжи и от раздоров. Пусть разрешит все с миром только один бог. Мы верим, что придет однажды это время. Закончится все это, и народ вздохнет.